Управление садоводством – это непросто, во многом из-за того, что работать с документами в СНТ сложно и неудобно. Это приводит к недосбору платежей, потерям, непониманию и конфликтам, которые можно избежать, если внедрить систему автоматического учета. Но обычно такие системы сложны и дороги. Система автоматизации СНТ-Пэй надежное, доступное решение для вашего садоводства. Старые неудобные архивы исчезнут. Вы получите быстрый и легкий доступ ко всем данным. Программа автоматически производит учет показаний, рассчитывает стоимость услуг и начисляет взносы. В личном кабинете садовод видит задолженности, историю платежей и может произвести оплату онлайн, где бы ни находился. Внедрение, обновление и обслуживание программы – бесплатно. Программа не требует обучения. Вы поймете, куда нужно нажимать уже через пару минут использования. Оставляйте заявку прямо сейчас, и наш менеджер свяжется с вами. Анимационные ролики Line and Space. Современный метод продвижения бизнеса.